Здарова, бандиты, бандитки, а также их родители. Давно на нашем канале не было токсиков, поэтому приятного просмотра. Не забудь написать комментарий, не забудь прожать лайк и подписаться, если ты здесь впервые. Да ты ебаный ты пидорас, блядь, стука, полагал, пиздец. Бывает, брат, бывает. Тебе не нравится наша богодельная? Опа! поставить да он ездит прыгать шмыгать наверху бибу будешь нюхать а поджигатель да да да, да. гранат ему туда лететь за жетонами они а не ныкаться. как шкварк что такое не ведет Через твоей команде шоу из какую не крышу ведет твоей команде ну я отки... мурлыкает во Ой, от... откисают по этому все давай до свидания иди в лобби бибу нюхай А где? А, вон, внизу один бегает. Наверху бегает. Откуда это бомжи сука, приехали? А чё, бомжи, у нас мифики тоже есть, чё бомжи-то сразу? Бомжи, сука, ебаные, блядь. А чё, бомжи, у нас мифики тоже имеются, А чё ты бомжи сразу? Чтоб тебе подавился, блядь, моим калашем, блядь. <мази> да, у тебя калаш фигня у меня лучше, у меня мифический, <мази> а у тебя фигня. А, <мази> а хули ты тогда хуй. подобрал, блядь, бомжи, бомжи А чё, на М2 поменял. А ты кроме бомжа что нибудь знаешь, ты, видимо, пересмотрел ютуберов, да? Кроме бомжа слов вообще не знаешь? Хоть бы свое какое-нибудь слово придумал. Зачем чужое придумать?